мне один универ ответил, готов мой загранпаспорт на 10 лет. Я пойду на топик 2. Я не сильно готовилась, наверное, это была моя ошибка. Мне ответили еще 5 университетов. А пришло очень странно, если честно. что 53-й это дописать, я там уже вот так, гад. Да, тупые вопросы, конечно, но они же возникают. В общем, я уже выложила, смонтировала все видео, все записала. И внезапно, потому что я думала, суббота, корейцы все же, наверное, не работает, а мне один универ ответил. Вот я сейчас буду читать, что они в итоге мне ответили. Пока что я им отправляю только вопросы. То есть, э, есть ли ограничения по возрасту, вот такое. Вот. Я так переживаю, как будто бы они меня уже такие напишут, да, они, как вы поступили, приезжаем. Буду смотреть. Лена, это вообще так нервно. Oh как много английского. Mm -hmm. ну, ладно, у них плюс Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Неделя сегодня, ну не сегодня, вообще неделя насыщенная, поэтому я думаю, что я соберу всю информацию и потом где-то к воскресенью я уже э, сделаю видео, чтобы не перегружать, поэтому как бы да. Э, значит что, сегодня готов мой загранпаспорт на 10 лет, я потому что немножечко переживала, типа вдруг что-то пойдет не так и мне его не сделают, ну понятно как бы. Но все нормально, мне его сделали. Я что-нибудь подсниму. Я единственная, что вы ничего не услышите. Но вроде бы телефон у меня снимает, но звук он все равно не, не записывает. Поэтому надеюсь, что все пройдет хорошо. Я получается а, свой паспорт. В общем, первая, как это называется, ступенька. Ладно, первая ступенька это была написать в универе. Сейчас я уже плюс-минус определилась. Об этом я чуть, чуть позже расскажу. И еще на этой неделе, в воскресенье, сейчас я записываю в четверг, я пойду на Топик 2, чуть-чуть, если честно, ладно, чуть-чуть, я вообще не готовлюсь, хоть поводу. надо подготовиться, а я не готовлюсь, но сейчас, потому что мысли вообще о другом, поэтому вот так, такая информация. Чтобы вы понимали, это было 7 апреля, вот такая вот погода у нас была в Питере. И я пришла, я пришла гораздо раньше, получение паспорта было с 11, и я пришла где-то в 10-15, и уже было 10, но мне прям повезло, поэтому я зашла в магазин, купила вот эту пирешку детскую, и пришла обратно, получила паспорт, тут я такая прям супер счастливая, думаю, еее, я наконец-то его получила, ура, поздравьте меня. Ну и потом я пошла пообедать, пообедала в Токио-Сити, собственно, это тот же самый день и дальше у нас начинается пятница, пятница была капец вообще, у меня у друга был день рождения, поэтому с пятницы я супер уставшая. Потому что у меня и в субботу были дела, и в воскресенье экзамен. В общем, недосып. Не сказался. но ничего, как миленькая пошла на экзамен. Ну и, собственно, день экзамена. Я такая. Вперед, файтин! Всем привет! Сегодня. Что у нас сегодня? Сегодня у нас воскресенье. Я иду на топик. Как я уже говорила, я не сильно готовилась. Наверное, это была моя ошибка. Но я надела футболочку демократических отношений между Кореей и Россией. Что там мне еще? Подружка посоветовала... Блин, утро, конечно, капец. Подружка посоветовала мне под пятку Пита, короче положить. Ну, не знаю, конечно. Если знаний нет, то как бы не поможешь. Но... Как это сказать? <говорит> <говорит> ну, собственно, вроде как бы у меня повысились мои нынёги. Как это? Навык, способность. Так что посмотрим, что получится. В общем, я все покажу. Я уже, наверное, смонтирую, выложу завтра, потому что было много этих, как это называется, много разных моментов за эту неделю. Я решила, что я, наверное, буду просто раз в неделю выкладывать. Не помню, раз, говорила я уже это или нет. Потому что, чтобы типа не перегружать. Вот. Ну, и расскажу уже после экзамена, как у меня по ощущениям. Поэтому посмотрим, пойдемте. Вот, и может, мне еще стоит по поводу университета сказать, у меня в понедельник буквально, как сейчас воскресенье, получается понедельник, мне ответили еще пять университетов, в общем, я уже выбрала, мне нравятся два из них, подходит по по стоимости нормально, учитывая, что это СЕУ, подходит по, как это сказать, вот такая песня хорошая, так, ладно, сейчас надо сосредоточиться, я думаю. Университет подходит по оплате, подходит мне по расположению, потому что это в Сеуле, их два. Ну и там документы, в принципе, нормально. Ну и там нет ограничений по возрасту, поэтому я думаю, что я буду подавать туда. Там есть такой момент, что ты можешь подать документы по электронке, и они уже как бы рассмотрят. То есть раньше, если надо было прям по почте отправлять оригиналы, поэтому в скором времени я начну гад Мне когда сообщение на корейском приходит, я что-то начинаю подтупливать В общем, я начну Свои за такой сумбур, я не знаю, что пошел не так Вот я еще один слой наношу, потому что у меня что-то кожа так сохнет Надо просто купить хороший крем дневной Маме, не жить важно? Короче, что я говорила? А я получила паспорт. Ну это я все покажу. В общем, <laughs> реально свалил за сумбур. Надеюсь, вам было интересно. То, что касается университетов, я покажу, какие я выбрала. Мне нравятся Доксон и Сончиль, если что. И Бок, он у меня под типа запасным вариантом. Так что на следующей неделе, скорее всего, я уже пойду сдавать свой диплом на постель. Потому что я хочу это сделать заранее. Я вообще все хочу сделать заранее, пока они принимают деньги с Тинькоф Банка. Вдруг что-то пойдет не так, и я не смогу оплатить учебу. В общем, кумимана. Много у меня, как это называется. Как это по-русски? Переживаний. Очень забавная история у меня произошла, когда я ехала на экзамен, потому что я, видимо, настолько забила, что я забыла распечатать анкету. Пришлось возвращаться в метро. Потом я приш... приехала все равно раньше, и все получилось. Сейчас уже второй день. Ну, не в смысле второй день. В общем, день после экзамена. Вот. Что, вчера я сдавала топик 2. Топик делится на два топика. Первый топик. Первый, второй уровень, и второй топик это с третьего по шестой уровень. Ну и, собственно, как все прошло? Прошло очень странно, если честно, потому что, если вы, например, знаете, что входит в топик 2, ну, я сейчас быстренько скажу, это аудирование письмо, вы пишете, вам дают 70 минут, и потом чтение 40 минут. И, в общем, что происходит? Чтение... Ладно, но там тоже есть там свои моменты. Мне никогда не хватало времени. Почему? Потому что, наверное, я медленно читаю. То есть я такая пока прочитала вот такой вот огромный текст на корейском, я уже такая, о май гад, что произошло? Вот, и, в общем, как я делала всегда, мне приходилось в конце уже чисто наугадствовать. Я такая... Ну, что-то четвертого номерка давно не было, пора, в принципе. Вот так. В этот раз мне хватило времени, я еще 10 минут так подсидела, залипала, думала, когда экзамен закончится. И все в этом роде. Я такая, так, интересно, почему мне хватило времени? Типа даже осталось. И второй момент, это когда я сдавала аудирование и... Письмо. Значит, аудирование. Ну, понятно, там как бы диктор говорит, пока он говорит, ты как бы за ним пишешь и все это дело заполняешь. Потом есть письмо. Письмо выглядит... А я, наверное, скриншот где-то покажу, чтобы вы понимали вообще, что там происходит. Да? Значит, что касается письма. В письме есть 51-52 задание, где ты в маленькую такую штучку должен что-то вписать. Вообще easy. 53-е задание. 53-е задание – это где тебе нужно написать на 200 символов. И 54 задание, где нужно написать на 500-600 символов. Естественно, я никогда не писала, вообще даже не брала 54 54, потому что, ну, вообще времени не хватало, мне даже, в принципе, 53 это дописать. Я там уже вот так, о oh гад. Что вы думаете? В этот раз я написала даже 54. -е. Причем я написала даже больше, чем вот эти вот 600 символов. И, ну, мне, если честно, не хватило времени до конца свою мысль донести. И у меня, типа, мысль закончилась, типа, э, что-то там, мо-мо-мо, э, ты, вот так вот, ты льда, мне нужно было написать, типа, чувство, э, ну, чувство разочарования, что-то вот, вот так, наверное, да? Немножко не по-русски, тавтология, но в корейском языке нет тавтологии, поэтому это нормально. Э, вот, то есть, мне почему-то... На всем хватило времени, я все написала и из этого следует такой момент: первое, либо я супер классная умная и наконец-то получила, ну, хотя бы третий ГЭП. А, либо второй вариант, я типа завалила весь экзамен, потому что все неправильно сделала. Ну, как бы такое. Ну, короче, смотрите, письмо проверяет человек, и я такая подумала, ну, лучше я хотя бы попытаюсь что-то написать, и он мне такой, может быть, прочитай, там же смысл, а равно есть. И такой, ну, она хотя бы молодец, попыталась, накину ей там еще 5 баллов, например. Есть такая вероятность, что, в принципе, может сработать. А может и нет. В общем, ждем месяц, и о результатах я уже расскажу, что там у меня получилось. Но, ну, в общем, это какой-то очень интересный экзамен был. Это был первый экзамен, к которому я не готовилась, потому что обычно к топику я готовлюсь так, по 3-4 часа на дню занимаюсь, все это пишу, учу и так далее и тому подобное. А здесь я просто такая пришла, написала, ушла. Вот. Ну, собственно, так и прошла моя неделя. Следующая по планам – это... Мне нужно полечить зуб. Я нашла, кстати, более дешевый вариант. Но пока что это все не точно. Я в конце следующей недели расскажу, что да как у меня с этим делом. И получается, я выбрала универы и буду уже готовить апостиль. Потому что я не понимаю, почему люди об этом не говорят. Столько вопросов у меня возникает. Да, тупые вопросы, конечно. Но они же возникают. Я такая, у меня есть загранпаспорт. Так мне его надо, получается, нотариально, типа, копию делать? Или мне не надо нотариально копию делать? И я везде такая ищу, и нигде почему-то этого нет. Короче, я все вам расскажу. Друзья, ребята, не переживайте. Вот, ладно, всем пока. Вы можете там ставить вопрос, поставить писать вопросы, ставить лайки, подписываться на канал, если вам это интересно. Вот, ну, это все не важно. О, чем ближе моего поступления, тем больше я нервничаю. Вот, ладно, всем хорошего дня, пока!